В рамках проведения международной олимпиады по информатике IOI Казанский федеральный университет посетила заместитель министра образования и науки Российской Федерации Екатерина Толстикова. В сопровождении проректора Марат Сфюлина она побывала в высшей школе журналистики и медиакоммуникаций, пресс-службе университета и студенческом канале «Универсматри». Директор высшей школы Леонид Толчинский рассказал о ходе работы по подготовке телевизионной студии Ньюсрума и мультимедийной аудитории в рамках образовательного процесса будущих журналистов. Руководитель департамента пресс-службы Лейла Мухтарова ознакомила Екатерину Толстикову с работой с сайта Казанского федерального университета и сайтом 28 й Международной олимпиады по информатике ioi 2016. Директор медиацентра Ильдар Каримов провел Екатерину Толстикову по малой и большой студии, Знакомил с ходом работы службы новостей и видеопроизводства студенческого телеканала КФУ Смотри. На экскурсии также прозвучало, что студенческий канал имеет более 28 тысяч подписчиков и общее количество просмотров на ютубе 6 миллионов. Мое внутреннее убеждение заключается в том, что университет должен быть не просто образовательным центром, а центром и образовательным, и научным и связанным с практикой. То есть это должен быть центр компетенций. И мне кажется, у вас здесь это хорошо уже продемонстрировано, раз у вас в одном здании планируется и факультет, и, собственно, подразделение университета, которое занимается медиа пространством. Регина Фухрудинова, Руслан Уразаев, Универньюз.